Мы находимся на планете Земля, мы живем на Земле, и когда мы смотрим на небо, мы обозреваем только половину небесной сферы. Ну, соответственно, мы видим купол неба вот такой, да, воображаемый, да. Это проекция звезд на небесную сферу, да, мы видим вот созвездие, и мы видим только половину неба. Почему? потому что вторая половина скрыта землей, да, земля мешает. Если землю убрать, мы будем видеть всю небесную сферу. Если мы, например, даже выйдем в космос и будем летать на МКС, мы все равно не будем видеть э, все, все небо. Даже если мы полетим на Луну и там будем летать вокруг Луны, мы все равно не, видим, не будем видеть все небо. Почему? Потому что нам Луна будет мешать. Нас все равно будет закрывать Луна. Если мы полетим на Марс, то э, по пути э, к Марсу, э, где-то на половине пути, когда Земля будет маленькая, Марс еще не, не, не будет таким большим, да, мы, наверное, будем видеть все небо, но такого пока не происходило, и, соответственно, чисто технически мы видим 3000 звезд, а не 6. Всего, да, невооруженным глазом можно увидеть 6 тысяч звезд. Почему именно 6 тысяч, а не 5, не 10, не 20 тысяч? Казалось бы, да, когда вы уходите темной ночью и смотрите на небо, особенно в деревне, вы видите там мириады звезд, ну, как говорят, там очень много звезд, да, вы не можете их сосчитать. На самом деле их можно сосчитать очень легко. Все звезды имеют определенную характеристику. Темпер... светимость, да, то есть ну, яркость, яркость, грубо говоря, яркость. Эта яркость выражается в звездных величинах. В Древней Греции люди тоже наблюдали за звездами, и был такой древнегреческий астроном Гипарх, Гипарх, да. Может, нет, он все-таки был. Вот. И он разделил все, все звезды на шесть величин. То есть он взял самую яркую звезду, которую он видел на небе. Это была звезда нулевой величины. И чуть потусклее, еще и тусклее, еще тусклее. Самую тусклую взял, э, сказал, что это звезда шестой величины. То есть он все небо разбил на шесть градаций. Почему он так сделал? Потому что человеческий глаз замечает, а, как бы, вот у нас есть две лампочки, да, если одну выключить, мы заметим, что выключилась одна, да, то есть стала мини-ярка, ну, мини да, то есть половина яркости ушла. Если у нас есть 10 лампочек, и одну выключили. Скорее всего, мы не заметим, что одну выключили, потому что у нас 10 лампочек создают такую высокую яркость. Вот, например, у нас, видите, сколько тут лампочек. Если там маленькая лампочка одна погаснет где-нибудь, вы, скорее всего, это не заметите. Яркость общая не уменьшится. Эта яркость общая, она логарифмически падает по логарифмическому закону. И, соответственно, звезды также по логарифмическому закону, вы также видите, у вас просто нервы, в глазах, устроены тоже по логарифмическому закону. Реакции в глазах, в нервах, химические, протекают по логарифмическому закону. И когда вы видите звезды, фотоны от звезд, которые поступают вам в глаза, они раздражают глаз. И следующая звезда, более яркая, раздражает глаз в логарифмическое количество раз. То есть в степенной зависимости. ну В логарифмической зависимости. Ну, в экспоненциальной даже, наверное. И получается, получается так, что... Вы можете разделить все звезды, примерно на шесть градаций яркости. А вот самые тусклые звезды, которые вы видите, это звезды шестой величины. Но современные астрономы, конечно, они не так звезды считают. Они просто взяли и сфотографировали всю небесную сферу с помощью фотоаппаратов. Фотоаппараты имеют свойство накапливать излучение. Грубо говоря, что такое фотоаппарат? Представьте, у вас есть лист бумаги. Вы вышли с этим листом бумаги под дождь и ждете, пока он намокнет совершенно. И он намок размяк. Представьте, это примерно так матрица фотоаппарата работает, когда она накапливает фотоны. А что такое глаз? Это когда вы вытащили лист бумаги под дождь и обратно затащили. На нем максимум там две капельки воды. И это вот так глаз у вас работает. Он постоянно обновляет изображение. Вы поэтому не можете накапливать цвет от далеких звезд, от очень туслых. И поэтому вы все время видите примерно одно количество звезд, и больше звезд вы не видите. А, вот, а фотоаппарат видит гораздо больше звезд, чем глаз. Поэтому все ученые взяли, все звезды сфотографировали, посчитали каждую яркость каждой звезды, Распределили все звезды по яркости, например, что звезды нулевой личины, их примерно там 5 штук, да? звезды первой личины, их там примерно 40 штук, второй личины примерно там 100 штук, пятый, э, пятый, там примерно 1000 штук. И в сумме на, одной, э, ну, на одном полушарии, да, северном небесной сферы, примерно 3000 звезд мы видим невооруженным глазом, это при идеальном зрении. Если у нас зрение плохое, мы, конечно, видим меньше звезд. Если у нас э, мы выдающиеся зрение, не знаю, или мы забрались высоко в гору, мы можем видеть чуть больше. Но это будет не 6 тысяч звезд, это максимум будет там 3, тысячи звезд. В Южном полушарии, да, в некоторых местах э, есть места богатые звездами. Там, скорее всего, может быть э, тоже градация. Но там максимум плюс-минус 500 звезд. Вот, вот, вот это был вот такой вопрос. То есть, э, ну, вот так. То есть, это, в принципе, да, мы можем видеть 6 тысяч, но на самом деле правильные 3, потому что мы живем на Земле. Да. Вот у вас вопрос? Игорь, вопрос? Время? Лекция началась, да? Лекция. Все. Я тогда вопросы, ну, после, наверное, да, потому что Вопросы после после. Потому лекции. что не очень удобно тут. Так, у меня лекция небольшая, там всего 60 слайдов. Ну, на самом деле, я буду быстро пролистывать, ничего, вы не устанете, не волнуйтесь. Я хотел рассказать вам про Марс, не только про Марс, а вообще про то, как СМИ преподносят нам информацию про астрономию, про планетологию, про, про какие-то космические исследования. Часто мы видим в СМИ кричащие названия, вот я про это хотел поговорить. Ну, начать я хотел с одной... Ну вот, о чем эта лекция будет? Да, эта лекция будет о марсианской мистификации. Ну, знаете, вы, наверное, лунный заговор, да, слышали? Или там лунная мистификация? А есть еще марсианская мистификация, или марсианская, ну, не, не, даже не заговор, а просто мистификация. На заговор это не, не, не, не Вот э, Часть будет про воду и жизнь на Марсе, вообще что-то нашли, и вообще есть ли там что-то, и что про это думают СМИ. Ну и в конце планы по колонизации э, Марса и, ну, и вообще космоса. Ну, не чуть-чуть я вот, меня попросили немножко рассказать. Я предыдущий лектор рассказывал, именно про планы Илона Маска или что, что он в этом думает. Но ну, я вот расскажу немножко в другом ключе. Ну, что, поехали, да, в общем. А, если жизнь на Марсе, да, то есть вот э, знаменитая речь э, лектора, да, после лекции э, про алкоголь, как раз это хорошая тема будет, э, если мы немножко, как говорится, употребим, то мы можем начать думать, есть ли жизнь на Марсе или нет. Ну, на самом деле, э, никто пока не знает, да, вот как написано, науку пока не в курсе, да, не в курсе дела. Вот, а что такое Земля, что такое Марс? Вот, э, чтобы вы были в, в курсе, вообще, о чем будет речь? Хотел немножко водную часть дать. Вот, но ну, видно, да, Земля, видно, что она не плоская, да? Видите, вот Антарктида тут выглядывает. У плоскоземельщиков Антарктида вот так она, да, она здесь вот вот так вот, да. И потом видно, да, что немножко она не вся освещена. Вот, а вот Марс он весь освещен. Вот, вот, примерно. Вот смотрите, весь диаметр Марса это половина, половина, половина диаметра Земли. Да? видите, какой Марс маленький. Вот. Что можно еще заметить, да? на Земле воздушную оболочку, да, гидросферу, на Марсе этого практически нет. Ну вот есть местами что-то там похожее на льды или облака, вот. Ну это характеристики. Я просто вы можете пока посмотреть, я быстренько расскажу, как вот видно, да, Земля 12 тысяч километров в диаметре, Марс 6 тысяч километров, примерно половина. По массе отличается примерно в 10 раз, то есть Марс 10 раз легче Земли. По объему он тоже очень маленький. Да? То есть можно, нам нужно 6 или 7 марсов, чтобы получить одну Землю. Да? Соответственно, большая полуось это расстояние от Солнца. Ну, примерно не берите в голову, просто расстояние от Солнца. Оно примерно в полтора раза дальше, чем у Земли. Понятно, что Марс находится примерно на границе. Если мы чуть дальше отодвинем, отодвинем Марс, то там будет вообще холодно и очень недружелюбное это будет место. А если мы подвинем чуть ближе, то на Марсе уже может быть жидкая вода, даже и что-то в таком духе. То есть это вот примерно в полтора раза дальше Марс. Давление, что такое килопаскали? Вот 100 килопаскали — это 760 миллиметров тутного столба. То есть это примерно вот наше атмосферное давление. То есть на нас давит примерно вот такой слой, воздуха. На Марсе давление в 150 раз меньше, чем на Земле. То есть атмосферное давление там практически, грубо говоря, там ничего нет. Это давление на Марсе примерно как на высоте 35 километров на Земле. То есть если вы подниметесь на Эверест на 108 километров, то вас, вам, вы уже не сможете дышать без маски практически. Да? А если вы подниметесь на 111 километров, то там, допустим, вы в самолете, и вам нужно поддерживать давление в самолете. И если произойдет разгерметизация самолета, скорее всего, вы отключите, и потеряете сознание, потому что там недостаточно давления будет и воздуха. Вот. Ну, ускорение свободного падения, что это значит? Ну, ускорение свободного падения понятно, что оно здесь от массы планеты, да? планета вас притягивает. Естественно, у нас примерно 10 метров в секунду в квадрате. Да? Ну что это значит? Что если вы, например, роняете что-то с 16 этажа, то, скорее всего, оно со скоростью, там, не знаю, там, десятки метров в секунду ударится поверхность. поверхность. На Марсе это будет поменьше, да, оно примерно в 2,5 раза меньше, но существенное. Вот стоит заметить это, запомнить эту вот цифру, например, 3,7. Вот. То есть оно примерно в 2,5 раза меньше, но существенное. Средняя температура, ну, как по больнице, да, ну, по планете средняя температура плюс 14. В принципе, комфортная для жизни и существования. На Марсе минус 46. Понятно, что там не совсем комфортные условия, хотя, видите, разброс температуры на Марсе примерно 170 градусов, плюс-минус. То есть на Марсе бывает плюс 35 в некоторых местах. Представьте, плюс 35 на Марсе. Это как плюс 35, не знаю, там даже очень жарко, да? И минус 150. Да? На Земле, конечно, бывает, где самое холодное место на Земле? Станция «Восток» минус 89,2, но станция «Восток» находится высоко над Землей, да, поэтому нельзя сказать, что это на уровне моря температура. Еще есть Амикон, да, там тоже минус 73. А самая высокая температура где? Ну, в пустыне где-нибудь, да, там плюс 50 где-то, да? 55. Вот. То есть у нас примерно вот такой разброс температур. Что то еще? Вот наклонность и вращение, что это очень важно. У Марса наклонность и вращение, это что вы понимали, это вот, вот так вот, да? примерно такой же, как у Земли. Что это означает? Что на Марсе есть смена сезонов. Потому что смена сезонов происходит не из-за того, что Земля ближе или далеко от Солнца, а из-за того, что осень вращения наклонена и постоянно освещается то, то северное полушарие, полушарии, то южное полушарие Земли. И поэтому то в северном полушарии лето, то в южном полушарии зима и вот так далее. Вот. И так, на, так же на Марсе. Продолжительность э, э, суток 24, на Марсе 24 и 40 минут. У вас на 40 минут больше времени будет. Каждый день. А год, год за два идет, как на... это. Северный коэффициент, знаете, если вы на Севере работаете, у вас год за два будет идти в стаж. Вот, то есть на Марсе будете работать, у вас тоже год за два будет идти. Ну, только, только реальный год за два, то есть там почти 700 суток в год, потому что Марс требуется очень большое время, чтобы совершить оборот вокруг Земли, Почему? ой, вокруг Солнца, Почему? потому что он дальше. Вокруг Земли это на самом деле геоцентрическая теория Земли, да, что земля в центре, но это так. Вот. Ну, кратко я сказал уже, можете посмотреть в принципе я про это рассказал, атмосфера Марса в основном состоит из углекислого газа, азота и аргона, чуть-чуть, углекислого газа там примерно 95%, понимаете, да, она очень разрежена и в основном это углекислый газ, вы весите на Земле 100 килограмм, ну если вы хороший там упитанный мужчина, там 100 килограмм на Марсе, вы будете 37 весить, ну и, соответственно, понятно, что Марс движется в политической орбите, Земля тоже движется в политической орбите, и они э, находятся не всегда на одинаковом расстоянии друг от друга. Иногда расстояние у них минимальное 55 миллионов километров, да, иногда бывает, что Марс находится вот в этой точке, а Земля вот в этой точке, да, и, соответственно, расстояние между ними почти 400 миллионов километров через Солнце. Да? и вот начнем с мистификации. Я любитель астрономии, очень давно, где-то лет 13, я наблюдаю то есть это со школьных лет, и в 2003 году было великое противостояние Марса. Ну Что такое противостояние? Это когда Марс, Земля и Солнце выстраиваются по одной линии, Солнце очень хорошо освещает Марс, Марс хорошо виден с Земли и довольно близко находится к Земле. И, соответственно, он довольно яркий. То есть вы когда выйдете вечером, вы увидите яркую планетку, такая над горизонтом висит, такая красненькая, вот. и ее хорошо видно. И... Я наблюдал это красивое явление, да, действительно мне понравилось. В телескоп Марс выглядел как горошинка такая небольшая, там даже белая точечка была наверху, это, скорее всего, полярная шапка была в телескоп. Телескоп был не сильно хороший, школьный. Вот. Это было в 2003 году, это был один раз. Следующее такое событие будет через там, 200 лет или что-то в этом духе. Ну, то есть не в нашем веке. И в 2005 году я приехал в Москву, начал учиться, группу создал ВКонтакте, и тут начали появляться сообщения что Марс на ночном дне будет как Луна, знаете, как две Луны или как вторая Луна. И все наверное, такие картинки постили в ВКонтакте, это было в 2007 году. Потом вот такие картинки постили, да, что Марс там размером с Луну будет или так. Или... А на самом деле вот Луна, да, вот Луна, вот Марс точкой. Марс-то вы вообще можете не увидеть, когда вы выйдете, вы его не всегда найдете. То есть раз в два года вы только видите его. Вот. Ну, мы начали в паблике с как говорится, шутить над этим, и разные, вот нет такие особенно понравились. Вот. В общем, люди начали развлекаться, как могли, да? рисовать. А кто-то же всерьез воспринимал эту информацию? Да-да-да, да, да, каждый год. И вот обычно такие вот тексты пишут там. 27 августа подними глаза, посмотри на небо, в эту ночь Марс пройдет всего лишь в 34,65 тысячах миль от Земли, невыраженным глазом эта планета будет видна, как полная Луна. Обратите внимание невыраженным глазом будет видна, как полная луна. Это дальше важно будет. Это будет выглядеть как две луны на Земле. Ну понятно, да, что еще одна луна, и тут еще вторая луна. Да? И, соответственно, так близко следующий раз в 2287. -м. Действительно, в да, следующий раз он так близко в 2287 году пройдет, но это по другой причине. И соответственно, поделитесь новостями своей. Это такая вирусная тема, можно с кликбейт или что-то в этом духе. Но тогда это воспринималось очень раздражительно, потому что все мне писали, Игорь, объясните, что действительно на самом деле так... Оригинальная фраза, ну, в смысле оригинальная, которая распространялась в контактике, да, вот там 27 августа будет виден. И пошло дело, поехало в СМИ. Но астрономы опровергают. Какие нехорошие астрономы, да, они портят на всю картинку. Какие они злые, да. Вроде да, хотелось увидеть Марс, а он такой вот московский планетарий. Бедный московский планетарий, бедные астрономы, их постоянно... Это ладно, я-то еще не особо известный человек. А там взять Сергея Попова какого-нибудь. Ему же звонят постоянно по этой проблеме. Не то, его же постоянно терроризируют. И других астрономов тоже. И в основном это профессионалов а Некоторые идут дальше. Да? Все, у нас 100%. А самое интересное это читать текст таких, таких СМИ. Тут написано, соответственно, выглядеть данное явление будет как две луны. То есть, они даже не сомневаются в этом. То есть Или вот, например, это на самом деле не Mail.ru, если обратить внимание, что это про Уфу, но оно на Mail.ru висит. Да? И можно определить, что марсианскую мистификацию можно увидеть. То есть, они даже, не пос... они даже не поняли, о чем они написали. То есть, окей, это и так мистификация, зачем нам ее смотреть? То есть, ее нельзя увидеть, это мистификация, но ее можно будет увидеть. Я не знаю, под чем они писали это дело, но, в общем, постоянно такое попадает. Как было на самом деле? При увеличении всего в 75 раз Марс можно будет разглядеть, как Луну, предвидеть невооруженным глазом. То есть, если мы на Луну смотрим невооруженным глазом, да, Луна для нас кажется объектом, который довольно внушительный. Да, мы видим кружочек Луны. А если, а если мы посмотрим телескоп на Марс с 75-кратным увеличением, то мы видим Марс размером с Луну, как мы видим его невооруженным глазом, и ее. Понятно? Вот это, это, именно вот эта фраза была. А почему эта фраза разошлась? Потому что это был разрыв строки в письме электрон 2002 года. Это был разрыв. Видите? А вот здесь написано. Вот эту фразу выдернули, а вот это никто не удослужился прочитать. Тут написано дата 75 power magnification. Лечение, Вот эту фразу выдернули и начали тиражировать. И это продолжается уже 12 лет. Понимаете? Это вот настолько страшная проблема. Понимаете, это всего лишь разрыв строки. То есть это из HTML-редактора или чего-то еще. Ну, ладно, это шутка, понятное дело, вы, на России это понимаете. Но почему вот про это говорят? На самом деле действительно было великое противостояние Марса. Вот это две орбиты, вот орбита Земли. Вот орбита Марса. Вот видите, Марс и Земля бывают в противостоянии. Видите, вот эти события возникают не всегда. Например, вот в это время Земля может быть здесь, а Марс может быть здесь, поэтому прямой линии не получится провести. А иногда бывает, получается, прямую линию провести. Солнце, Земля, Луна, ой, Земля, Марс. И Марс освещается Солнцем очень хорошо. Он на освещен, и мы Землю очень хорошо видим, и поэтому он близко. Иногда бывает Марс вот здесь, а Земля вот здесь, и поэтому очень далеко, мы не можем видеть Марс. А иногда бывает близко. А вот раз... Вот, Последний раз такое событие было в 60 тысяч лет, лет до нашей эры, а сейчас это такое событие случилось в 2003 году, поэтому все приковали свое внимание к этому противостоянию, действительно Марс был очень большим, он был звездой минус третьей величины звездной, это очень яркая звездочка, его нельзя было ни с чем спутать, это вот такое противостояние. Да, это вот э, как Марс выглядит в противостоянии. То есть сначала мы видим Марс-телескоп такой, и через 4 месяца он уже виден вот такой, понимаете? Поэтому для любителей срона это очень важное событие. Это вот это он в течение 4 месяцев увеличивался в угловых размерах. Вот видите, таким стал. Это вот как Хаббл снимал различные противостояния. Вот этот самый большой снимок, это противостояние 2003 года. Он действительно был большим. Ну не как Луна, ну почти как Луна, да? Вот, а это вот шапочка. Я вот примерно таким видел вот только наоборот. У меня телескоп системы Кеплера, обычный, ну то есть двояковых э, линза обычный. И, соответственно, он переворачивает изображение, поэтому я видел шапочку наверху, а здесь она внизу. А может, кстати, и так я видел, я не помню уже, на самом деле это было давно очень. Вот, ну, вот видите, это в разные противостояния. Вне противостоянии Марс виден очень плохо. Его телескоп очень сложно разглядеть, даже очень большой. Вот, можно посчитать. Я сейчас быстро научу, как считать. Смотрите. Берете маркер, выходите вечером, смотрите на Луну, берете маркер, закрываете Луну маркером. Что такое Угловой размер. Луна полностью закрыта маркером. Почему? Потому что угловой размер маркера на расстоянии вытянутой руки равен угловому размеру Луны на расстоянии 400 тысяч километров. Почему? Потому что диаметр Луны 3400 километров. А теперь представьте, у нас вот угловой размер Луны полградуса. Сколько нам нужно маркеров, чтобы заполнить круг в 360 градусов? Если у нас маркер полградуса. 720 маркеров. Соответственно, мы берем... 720 дисков Луны и располагаем по э, окружности, какой-то мы не знаем. И, соответственно, мы вычисляем длину этой окружности. Эта длина окружности получается 2,5 миллиона километров. Из этого мы находим радиус. Вот получается равно 400 тысяч километров. Мы знаем, на каком расстоянии Луна. Вот и все. Можем расстояние до любого небесного тела определить, зная его угловой размер и зная его истинный размер. Вот так вот. Это такой небольшой экскурс в угловые размеры. Вы можете карандашом закрыть Луну. И, кстати, Луна на горизонте и Луна высоко в небе она одинаковая. Поэтому, потому что вы Луну высоко в небе закрываете карандашиком, и эту же Луну вы на горизонте закрываете карандашиком. Когда вы наводите карандаш на Луну, она резко уменьшается в размерах. Вот. Она знает о том, что вы на нее смотрите на горизонте, она резко уменьшается в размерах. Вот. Это на самом деле просто теория симуляции, и они так нас запрограммировали. А? Это, это может быть диаметр, неважно, я просто говорю, что вы можете посчитать и получить разницу. Почему 2πr, длина окружности 2πr, мы вычислили 2,5 миллиона километров, длину окружности поделили на 2π. Все правильно? Да? Давайте дальше продолжим. Не знаю, я считал это в три ночи, поэтому... Тут все правильно, скорее всего. И да, кстати, мнемоническое правило существует. Смотрите, радиус нашей Земли 6371 километр. запомнили? А радиус Луны абсолютно обратный. 1, 7, 3, 6. Очень легко запомнить. Это не мистификация, не надо искать теорию заговора. На самом деле радиус Луны 1735. Ну, 6 я взял для того, чтобы повернуть. Поэтому я никогда не помню радиус Луны, но я всегда помню радиус Земли. Поэтому я всегда могу узнать радиус Луны, просто перевернув числа в радиусе Земли. Очень удобное правило. Вот. Ладно, Вода и Жизнь на Марсе. Я быстренько продолжим. У меня осталось 15 минут. Ну, как раз там два раздела. Про атмосферу я, в принципе, рассказал вам, что это углерод, углекислый газ, что давление очень плохое, температура, разброс такой. Вот. Что такое, фаз, что такое вот, э, вода? Да? Вода она вот на земле она в жидком состоянии или в состоянии пара, когда мы ее вскипятим. У нас при нормальном атмосферном давлении. Если мы заберемся высоко в гору, вода начнет кипить при температуре 60 градусов или 70. Вот. И, соответственно, если мы добавим давление больше, то вода не закипит при 100 градусах, она будет перегретой. А, соответственно, на Марсе — это фазовая диаграмма, это атмосферное давление, а это температура. Она в кельвинах — ну это примерно 100 градусов, когда водяной пар образуется. Это вот условия для Земли — примерно одна атмосфера и примерно вот диапазон градусов такой, как на Земле. Видите, вода в, в жидком состоянии находится. А это вот условия Марса. Видите? Атмосферное давление очень маленькое, температура очень низкая. Вода может находиться на Марсе в состоянии льда, в основном. Или в состоянии пара местами. Ну, на самом деле это не пара, а газ, но не совсем важно. Но я имею в виду, что она не может находиться в жидком состоянии. Но, оказалось, может. Вот смотрите, это облака на Марсе. Настоящие облака состоят из частичек водяного льда. Они э, высоко в атмосфере Марса, э, на высоте 60 э, до, до, до 100 километров. Примерно такие же облака на Земле бывают, их называют серебристыми облаками. Они иногда видны над горизонтом э, такие э, сереб... серебряного ц... цвета. А вот. На Марсе есть ветер. Видите, это парашют от Curiosity, его ветром задувает. Раз. На Марсе есть вот такие вот э, дьяволы песчаные, Там такие ураганчики. Проходит. То есть там есть атмосфера, то есть там все живет, движется. И вот они такие красивые узоры оставляют, эти дьяволы песчаные. Ну, они по, -по, по версии движутся разным образом. Они вот такие узорчики оставляют. Вот такие вот всякие круглые. видите? Вот это марсоход Curiosity, видите, вот колесо марсохода Curiosity. А вот это вот песок За через день, видите, он движется, там есть воздух. Вода там есть, но ну, сейчас будет интересно самое. Видите, меняются, видите, какие ручейки возникают. Это вот тепло приходит, весна пришла на массе, и ручейки побежали. Но вода там, она почти вся в виде льда. Если она появляется в атмосфере, ну, то есть в незащищенном грунте, то она практически сразу сублимируется, ну, то есть переходит из одного фазового состояния льда в фазовое состояние газ, ну или пар, то есть минуя фазовое состояние жидкости. То есть вода в жидком не пребывает состоянии, она через фазу перепрыгивает, Помните, вот эта фазовая диаграмма была до этого? Вот. И, соответственно, в виде соляных растворов, очень крепких соляных растворов. На самом деле это соль с примесью воды, а не вода с примесью соли. Но это уже потом мы выясним. Вот. И, соответственно, оно в основном на северном полярном, на северном Полярной шапке Марса есть водяной лед на поверхности, да, частично. То есть вот вы поняли, да, что такое вода на Марсе. Как пишут РБК, да, на нас нашло свидетельство наличия жидкой воды на Марсе. Все такие, о, ничего, себе, там ручьи бегут. На самом деле ученым удалось найти следы гидратов, содержащих молекулы воды. То есть ну, как вода, да, но молекулы есть. И то, кстати, скорее всего, они это делали по, спектру, по специальному анализу, и, скорее всего, там просто водород нашли, и, может быть, что-то в этом духе. И, соответственно, хлорат и перхлорат магния, а также перхлорат натрия. Соответственно, в таких перх... перхлоратах вряд ли есть жизнь, 100%, потому что она, скорее всего, убьет. Ну, представьте, хлорка, в там вряд ли жизнь там есть. Ну, какие-то микробы могут существовать. Ну, вот э -э -э какой заголовок кричащий, да, а какое на самом... что на самом деле, да? Если вы почитаете научную статью, то, скорее всего, там будет очень... Так очень э, вероятность. Мы думаем, полагаем, что они есть. Дальше начали, вот, что ученые, оказывается, усомнили, что во врагах есть вода. То есть на самом деле это не вода стекает. То есть, нет, то-то было Вадимирующее. Но в некоторых оврагах все-таки стекает не вода. И вот, э, Дальше э, кто-то провел эксперимент. Они взяли кусок сухого льда, положили на грунт, похожий на марсианский, он немножко растаял, и появились такие вот эти. И они подумали, что а, они похожи на марсианский, наверное, на Марсе тоже сухой лед стекает вместо воды. И, скорее всего, это был один эксперимент в одной лаборатории проведен одним ученым. Понимаете, да, насколько хороша точность? И еще это надо учитывать масштаб Марса, да, масштаб Земли и масштаб вот этого эксперимента. То есть тут 80 миллиметров, а здесь 80 метров. Ну как бы... Ну, понятно, что может там, конечно, нюансы быть, может похоже, но вот в целом. И дальше начали писать, РНТВ, что опровергли теорию наличия воды на Марсе. Нет воды. Кипит на Марсе. Ученые опроверг теорию кипящей воды на Марсе. То есть еще воду нашли, и я, что она кипит, потому что давление низкое. И самое прикольное, ладно, этот ученый, он ученый РАН, естественно, но он занимается физикой Солнца и к Марсу вообще никакого отношения не имеет. Если внимательно почитать, он занимается вообще лабораторией физики Солнца и космических лучей. И он сказал, что, вы теперь уже, уже знаете, да, я же уже прочитал, и вы же знаете, что теория кипящего кипящей воде на массе неубедительна, так как средняя империя планеты от минус 20 до плюс 30. Окей, но есть даже минус 30. Но если мы понизим давление, вода же закипит, она даже при таком низком давлении может находиться в жидком состоянии какое-то время и кипеть. То есть этот ученый, скорее всего, не прав. Ну, я так думаю. Хотя он изран. Но он занимается физикой Солнца. Его основные статьи всегда про Солнце. И тут один раз его спросили про Марс. То есть 50 статей у него было про Солнце, один раз его про Марс. И он сказал, что, наверное, нет, неправда. Вот. То есть он не лучше меня, скорее всего, разбирается в этом. Потому что про Солнце он знает все. Окей, я не спорю. А вот про Марс не знаю, надо спрашивать планетолога. То есть смотрите, когда читаете новости, кто кого спросили. Это очень важно. Вот. Ну и, конечно, кипящая вода на Марсе двигает пески уже. То есть представьте, да, у нас есть кусок льда на Марсе, пришла весна, он растаял, Этот вода, песок намок, так как у нас давление низкое, вода это вскипела, потому что при таком давлении поэт, и песок начал левитировать, взлетать и двигаться по Марсу, вот так вот. Да? И вот уже в СМИ пишут, на самом деле это одна гипотеза одного ученого в одной лаборатории, понимаете, это, это вот настолько СМИ, если представьте, вот если мы бы только по заголовкам СМИ получали информацию, это было бы вообще все плохо, Статьи хотя бы они в глубине статьи, они хотя бы что-то сказали. Даже популярная механика, э, э, все-таки заголовки у них немножко такие тенденциозные, да? то есть, э, так вода или лед, как, или сухой лед, или какая вода? То есть, то есть я уже запутался после четвертого заголовка. Что нашли конкретно? То есть, может, это о двух разных вещах идет. То есть по заголовкам и даже аннотациям СМИ судить нельзя. Очень ошибка. Я говорю, это всего одно исследование в одной лаборатории одного ученого было. И вот такой целый этот. Как... Лучше всего читать пресс НАСА. Они хотя бы говорят по исследованиям не одного ученого, а целой группы. То есть у них хотя бы более достоверная информация, они не часто выпускают релизы, и, скорее всего, у них более точная информация будет. У вот. нас же есть, вот тут эксперты у меня в паблике, в ВКонтактике, когда я писал про Марс, они сразу говорят, да, жизнь-то есть на Марсе, уже нашли на Марсе океаны, в которых живут простейшие организмы. То есть это вот люди, у меня в ВКонтакте пишут, То есть эксперты по астробиологии. То есть уже сопли там какие-то микробиологические. Ну то есть про жизнь понятно, я не буду рассказывать, потому что понятно, что э, пока ничего не нашли. Марсоход Curiosity не обладает возможностью детектирования живых существ жизни. Он может найти органические молекулы, а понять, какие они, биологические или не биологические, он не может Следующий марсоход, который сможет это понять, будет запущен в 20-х годах, в начале 20 года. году. Это будет марсоход с названием Пастер. Ну понятно, почему Пастер, да? Вот. И в общем этот марсоход будет обладать лабораторией, которая сможет точно сказать, что вот этот органический, ну то есть элемент, он, то есть органическое вещество, оно живыми организмами или неживыми произведено. То есть вот, ну, с неорганизмами, да. То есть можно сказать так. Вот. Ну и третья заключительная часть это вот про колонизации и миссии на Марс. Я хочу рассказать вам про то, как трудно лететь на Марс, и вообще про то, как многие думают, что это очень просто, на самом деле. Взял да полетел. Вот. На самом деле, пилотируемых миссий на Марс не было. На Луну была. Да? Ну, были 6 да, миссий. А на Марс не было. То есть э, рассуждать о том, можно ли легко ли сесть на Марс, мы не знаем вообще, потому что у нас не было ни одной пилотируемой миссии. Но мы э, такие говорим, хорошо, но у нас ведь был, мисс, были миссии на Луну, а на Луне нет атмосферы. У нас есть спуски аппаратов на Землю. На Земле плотная атмосфера. А атмосфера Марса где-то между Луной и Землей. Ну, наверное, на Марс можно сесть, потому что мы же умеем садиться на Землю и умеем садиться на Луну. На Марс, наверное, легко сесть. На самом деле 60% миссий провалились на Марс. Мы должны уже подумать, ага, наверное, на Марс не так просто сесть. А почему? Потому что проблема именно в атмосфере Марса, она недостаточно плотная, чтобы мы могли использовать парашютные системы, когда мы уже оказываемся около поверхности. Да? Нас парашютная система не спасет, мы все равно с большой скоростью врежемся в Марс. Она не такая, не такая как бы плотная, да, чтобы мы могли использовать сначала торможение щитом, да? то есть сильно затормозиться. Да? То есть в целом, Марс проблематичен с точки зрения посадки на него. Это надо вот как бы понимать, да, что нет единого способа посадки на Марс. То есть нельзя просто взять и сесть на Марс реактивным способом все время, как мы садимся на Луну. И это чем плохо? Тем, что мы не знаем, в какую точку мы точно приземлимся. Почему? Потому что атмосфера Марса она все-таки турбулентная, да, там видели, да, вот эти потоки воздушные есть, и все равно этот воздух движется с какой-то скоростью. И когда аппарат движется на Марс, его все равно болтает и он все равно не сможет сесть точно в эту точку, то есть применив какой-то определенный метод посадки. Вот. Ну, обычно сажают на Марсу такие надувные конструкции, да, то есть перед касанием конструкция раздувается и она скачет по Марсу, так скачет, скачет, скачет, пока не остановится, потом она сдувается, там аппарат. Либо реактивный такой способ, да, когда он типа, подлетает и аккуратненько его ставит. Большой марсоход был достаточно, вот этот Curiosity. Его нельзя было с помощью вот такой, с помощью надувных конструкций сажать, потому что нужно было бы огромную конструкцию надувную сделать, ее сложно было доставить на Марс, поэтому такой способ посадки не подходит. В реальности сложнее, да? То есть в реальности, когда аппарат входит на Марс, он сначала тормозится щитом, видите, потом он выпускает парашют, потом некоторое время выпускается кран, кран парашют отстегивается, кран доставляет, садится и кран отстегивается. То есть видите, какая целая огромная процедура посадки Ну, есть другой способ да вот когда с надувными конструкциями да, тоже у вас парашют ну, сначала щит тепловой парашют потом он зондирует смотрит насколько далеко поверхность выпускает вот этот надувную конструкцию надувает ее она начинает тормозиться парашют отбрасывается вот это вот летающий такой вот воздушный кран ну, skycra sky э, отстыковывается вот это падает и вот потом она раскрывается да ну, как бы сложно, но это аппараты. Представьте, аппарат, который весит там 150 килограмм. А представьте, нам посадить нужно 60 тонн или 30 тонн. Илон Маск, да, хочет? Короче, вот, когда мы говорим о Биллоне Маске, мы сразу начинаем говорить, как, это же невозможно, он не сможет это сделать. Но у него есть очень клевая штука, как называется Big... Тут F, нехорошее слово, fucking rocket, rocket, да, это очень большая ракета. Это на самом деле космический корабль. Видите, Илон Маск это, это Марс, да, представьте, что это воображение Илона Маска, да. Вот, это в Марс воображение Илона Маска, правильно. И Вот тут, видите, много таких кораблей. Вот Маск научился сажать ракетные ступени на Землю. И в целом он может посадить такую же, можно сказать, не ракету, ступень, а не корабль. Это здесь, здесь у него абляционная защита, грубо говоря, просто защита, которая будет, ну, Истончаться, да, пока он долетает, этот корабль, до Марса. То есть 99% скорости погасит, останется 1%. 1% скорости он потом эту ракету развернет и даст импульс двигателям. И дальше этот двигатель погасит еще 1%, и он уже точно может сесть. То есть понимаете, зачем Маск научился сажать ракеты на Землю? Чтобы научиться сажать ракеты на Марс. Это его главная цель была. И вся его программа, которая основана на многоразовости и на э, посадке ступеней, точно даже на точку старта, эта вся программа заточена под марсианские миссии, потому что на Марс очень сложно сажать ракеты. А вот э, сложно сажать аппараты, как вы видели. Да? А вот такой способ посадки на Марс в принципе ну, пройдет. Единственная проблема, когда он будет поворачивать эту ракету, когда он будет включать двигатели, здесь очень сильные нагрузки будут действовать, то есть ему надо вот э, тут как бы разобраться с этими. Но э, они проводили расчеты, я смотрел в пресс-конференцию, ну вот эту презентацию, в целом, а их расчеты как бы видно было, что удовлетворительные, они проходят по вот нагрузкам всем, и я думаю, что в целом посадить такой корабль на Марс не составляет труда. Не знаю, предыдущий лектор, наверное, сказал вам, что скорее всего это нет, это Феора или что-то в этом духе, ну я не знаю, я думаю, что в целом ничего сложного в этом нет. Вот. Вот так это выглядит. Это вот она при полете с Земли, да, вот у нее первая ступень. А это типа совмещенная вторая ступень и еще корабль сам. То есть, видите, вот этот, этот корабль настолько большой, что он совмещает себе и вторую ступень, и жилые модули. И как бы сам корабль. То есть это, это как бы вторая ступень, совмещенная с космическим кораблем. Это универсальный корабль. Вот они что хотят сделать. Вот. Ну и Марс, конечно, хочет, чтобы Марс был похожим на Землю. То есть это его мечта такая. И вообще, наверное, терра, мечта тех, кто траформированием занимается. То есть тех людей, которые пытаются ну, вот сделать маленькую Землю. Да? Где бы там можно было жить, и там все было бы хорошо, идеальное общество построить, там, без войн. Проблема в том, что мы все это с собой туда все равно заберем. Время-время вышло, но я хочу сказать так, что еще закончить. Радиация. Да? как же радиация это знаете такая картинка есть в интернете где там сидит лаборатория ученых там ЦУП уже, они уже запускают корабль уже космонавты забрались корабль и тут один из инженеров смотрит в интернете и там кто-то твитит, а как же радиация и они такие, о, радиация мы совсем забыли про нее точно, все сворачивайся на самом деле так скажу, что радиация не страшна Можете находиться на Марсе долгое время. Марс, марсианская атмосфера вполне себе поглощает э, большую часть радиации. Э, у вас будет на Марсе радиация примерно в два раза больше, чем на радиации на МКС. А на МКС примерно терпимая радиация. Вы можете на Марсе существовать довольно долгое время. Поэтому проблема с радиацией отпадает. И как бы Маск об этом сказал. Конечно, есть сомнения. Да? Люди туда не летали. Нужно, чтобы полетали люди, посмотреть на них, провести эксперимент натурный, как, так, как говорится. Приборы летали, но приборы говорят, что, не, что терпимый уровень. Э, предельно допустим, Допустимый срок пребывания на МКС по-моему, 18 месяцев для астронавтов. В целом, вы можете рассчитать, примерно какой допустимый срок будет на поверхности Марса для марсонавта, да? то примерно -то 9 месяцев, да. Ну, плюс туда полет там 3-4 месяца, да, если быстро лететь. Ну, примерно, то есть он может несколько месяцев быть на поверхности. В целом он может окопаться, да? то есть он может закопаться под грунт и вообще тогда радиация, радиация будет не страшна. Если вы видели презентацию Маска, если вы посмотрите ее, то в конце он рисует большой город на Марсе. И я вот подумал, что было бы неплохо, чтобы у каждого города был подземный такой погреб, где бы мог бы жить марсонавт все остальное время, а какое-то время выходить на поверхность и что-то делать, а потом уходить под землю обратно, потому что эта радиация там есть, и она существенная, и она, конечно же, снизит качество жизни и, скорее всего, спровоцирует рак. Но вероятность возникновения рака при такой радиации повышается всего лишь на 5%. Поэтому так, что в жизни в Москве, там, не знаю, может, она больше повышает вероятность развития рака. чего. Так что тут, можно сказать, на Марсе будет еще более комфортно. Вот. Что читать о Марсе? Можете сфотографировать, в принципе, а можете нет, я могу так сказать. Сайт NASA, mars.nasa.gov, Вконтакте есть группа Curiosity Live Виталия Егорова, Зеленого Кота, вы знаете, наверное, он про Марс пишет постоянно, рекомендую, но там в основном про марсоход. Есть паблик э, ВКонтакте Deep Space, Deep, нижняя подчеркивание, Space. Очень хороший, советую, там э, Александр Войтюк, он пишет грамотно, он сам как бы технарь такой хороший, плюс у него еще есть люди, которые проверяют его, э, поэтому там периодически появляются статьи про Марс там, раз в недельку. Есть сайт Астронет, это вообще официальный как бы, астрономический портал э, в России. Э, на нем публикуется только самая проверенная, самая качественная информация. Да? И есть еще, если вы знаете английский и univers today. com там категории Марс, или просто наберете Марс там в поиске. То есть вот, вот эти сайты я рекомендую читать, все остальное не рекомендую, как бы, да, потому что там на нем пишут какую-то ересь, может быть. Поэтому вот эти паблики проверили. Ну и мой канал в Телеграме, конечно, я там иногда пишу, но про Марс редко, потому что я люблю в основном теоретическую астрономию. так что. Вот. А вот мои паблики, то есть вот ВКонтакте есть, в Телеграме, добавляйтесь там, все дела. Вот. Ну в канал, там 5000 участников сейчас, можете добавиться. Вот. Спасибо за внимание. Надеюсь, было интересно. Спасибо, Игорь. Вот мы начинаем сидели? последнюю серию вопросов и ответов на сегодня. Александр, давай ты первый. Вот девушки, вот дай перед тобой. Погромче только. Хотя, наверное, громко. Будет. Здравствуйте, Игорь. Большое спасибо за очень интересную лекцию на таком Хорошо. доступном языке. Угу. Если не возражаете два вопроса. Первый, возможно, немножечко наивный. Вот если представить, что есть, получается, co 2 на Марсе. В принципе, есть вода, которую можно перевести, как я понимаю, в жидкую форму. Есть солнечный свет. Значит, при определенных условиях там можно выращивать какую-то растительность. Возвращаясь к вопросу про яблони. И, а, угу, да. и можно сразу задам второй. А, существует ведь теория, то, что э, другие формы жизни, они могут быть построены, допустим, не на основе углерода. Если предположить, что... На Марсе э, существуют такие формы жизни, вот этот вот марсоход, Пастер, э, он сможет ли их обнаружить или нет? Uh -huh. Спасибо. Хорошо, интересные вопросы. Так сразу скажу, дисклеймер такой, да? Или как отказ от ответственности. Я не специалист по Марсу, и не планетолог, поэтому вопросы, на которые отвечать буду, я буду отвечать на таком уровне, на котором я сам их понимаю, соответственно, в чем-то могу ошибиться, да? Вот, вообще-то надо понимать. Вот, первый вопрос был про... Ну давайте я со второго начну вот про формы жизни не на основе углерода. Да, может быть, такие формы есть. Проблема в том, что у нас вся химия на основе, то есть все наши исследования построены на жизни на основе углерода. И мы жизнью не на основе углерода не сможем заниматься, просто потому что мы не знаем, как она вообще может быть. Какой быть. Проблема в том, что еще, например, жизнь может быть на основе кремния, но только углеродные соединения могут быть достаточно устойчивы и создавать и быть устойчивыми при любых условиях, ну, вот, доступных для Земли, например. Да? И на Марсе это примерно похожие на Землю условия в некоторых местах соответственно, углеродные соединения они могут более устойчивыми быть, чем соединение кремния. Они кремние мы знаем, да, он в, виде, в твердом виде, да, углерод тоже в твердом, но в соединении его в разных. И, соответственно, углеродные соединения, они, по-моему, порождают такое многообразие соединений, которые не порождают соединения кремния. Но ну, если я, я могу ошибаться, тут, если кто-то поправит меня, хорошо. Вот, там миллионы соединений мы знаем на основе углерода, на основе кремния мы знаем... Сотни, может, и то это неорганические соединения, скорее всего. Да, может, крем не может быть, и есть он в органических соединениях, но он там не основной, как бы, мы знаем жизнь на основе углерода. Пастер не сможет найти жизнь не на основе углерода, понятно, потому что он, ищет, он заточен только на вот такой поиск, скорее всего. Он вообще будет искать молекулы ДНК, если они там существуют, и проверять их херальность. Я думаю, тут кто биологию... Знаете, знает, что такое? Здесь, там левое есть правое, да, и на Земле один вид, на Марсе может быть такой же вид э, молекул ДНК. И, соответственно, э, таким образом мы поймем, что, скорее всего, какая жизнь обнаружена. Либо пастер завез с собой нашу жизнь земную, и мы ее увичнем исследованиях. Либо это что-то неземное и что-то другое, да, и скорее всего мы это поймем. Но это скорее всего будет на основе углерода и скорее всего это будут какие-то формы ДНК. Но ну, мы надеемся, по крайней мере, что что-то там такое похожее будет, если оно там развивалось похожим образом, как на Земле. А первый вопрос у вас был про... А, да. Ну, смотрите, для растений же нужен не только co 2 и, кстати, co 2 то не особо много его надо. Вот, и, и как бы растению нужен свет, еще вода нужна жидкая. Проблема с Марсом то, что там нет жидкой воды. Если вы создадите условия на Марсе, которые будут способствовать тому, чтобы вода была жидкая, например, теплицу поставите, да, там, как вот, Марсия, как там, Фильм-то был, да, «Марсианин», по-моему, или как он назывался, вот, где он там выращивал картошку. Проблема в том, что земля, почва, грунт на Марсе, если мы его просто смочим водой, на нем вряд ли что вырастет, потому что он насыщен солями различными. И это мертвый грунт, грубо говоря. В нем вряд ли будет развиваться... Нам нужно с собой, скорее всего, будет землю завести. Только тогда мы сможем выращивать там. Углекислый газ хорошо, но как бы для растения нужно еще температуру, жидкую воду, это не все на условия создать. Вот. А в целом да, можно сажать, почему нет, только главное оградить ее от радиации в том числе, ну, наверное, скорее всего излишней, как я думаю, ну и создать условия температуры. Но грунт ну, нам нужен другой, скорее всего. Следующий вопрос. Алексей, повернись, вот пожалуйста, назад. Вот, да, девушки, да, за тобой. Так, здравствуйте, спасибо. Вот был вопрос, вы говорили про радиацию, то, что на Марсе как бы атмосфера, она защищает, и это не является такой проблемой. Ну, а да. что насчет во время полета? Ага. Ведь там же, я думаю, сильнее радиация будет влиять и смогут ли долететь люди ну, спокойно? Ну, конечно, сильнее. Уже в космосе находитесь. Естественно, надо будет там сильнее. Только там смотрите, какая ситуация. Лететь нужно в максимум солнечной активности, когда много вспышек на солнце. Вы не поверите. Почему? Потому что когда мы летим в максимум солнечной активности, солнце очень много ветра солнечного, и очень много солнечных частиц находится в окрестностях Солнца. И эти частицы как бы выдувают галактические космическое космические излучения. И у нас создается только солнечное. А солнечное не так опасно, как галактическое. Опасные галактические космические лучи, они действительно могут повреждать ДНК. А солнечные они менее опасны, от них легче защититься. От галактических и космических лучей нам не защититься ничем. Он 5-метровый слой воды пробьет эта частица. Но так как в максимум солнечной активности Солнце будет выдувать галактические космические излучения, их будет меньше. Соответственно, если корабль будет снабжен, ну корабль будет достаточно большой, и он будет повернут к Солнцу больше своей частью, допустим, двигательной установкой, да, баками с горючим, окислителем, представьте через это как трудно пробраться частицы. Естественно, люди будут защищены от Солнца 100%, если они будут лететь вот так вот, ну задом как бы, да? Вот. А от галактического космического излучения в максимум солнечной активности, скорее всего, тоже будут защищены. И в целом, да, есть вероятность ослепнуть, еще чего-то там, но, скорее всего, нет. Повредить мозг, что-то еще. Ну, это такие, как бы, догадки, на самом деле, скорее всего, нет. То есть, все будет хорошо. Вот так. Следующий вопрос. Так, Александр, давай вот во второй ряд молодому человеку микрофон. Привет. Uh -huh. Для развития там, частной пилотируемой космонавтики был XP, который Special фан выиграл. А есть ли сейчас какие-то программы, которые должны помочь развиться частным uh -huh. программам, связанным с Марсом? Uh -huh. Uh -huh. Ну, вообще, как вот мне кажется, так, что я не знаю, прав ли я буду или нет. Я сторонник такой идеи, что не должно государство никому ничего помогать. То есть, там, талкивать вас там это давайте делайте вот эту программу вот эту давайте делайте давайте изучайте там Луну Марс люди сами должны этого хотеть они должны сами создавать космические там компании стартапы стремиться это делать а государство не должно им мешать и должно создавать э, не то что говорить условия а эти компании сами могут выбить все эти условия просто если они будут лоббировать свои интересы да в правительстве то, там допустим в парламент или куда-то они будут лоббировать свои интересы и скорее всего таким образом Государство просто по блажке послабление даст, и эти компании сами вырастут. В целом-то космический бизнес, он довольно затратный. А говоря о полете на Марс, вообще это космические цифры, там миллиарды долларов. Да? И соответственно мы получаем, как бы любой предприниматель, он скорее всего вряд ли сможет с нуля основать компанию, которая будет летать на Марс. Скорее всего, это должен быть либо Илон Маск, да, у которого и так есть своя ракетная компания, плюс еще Тесла есть, с которой он деньги может перевести туда, на SpaceX и обратно, да, например. И у него есть миллиарды, да, которые может он вложить. Да, и бизнес-модель у него такая построенная, выстроенная, он такой один. Еще есть, например, Джефф Безос, да, у него 60 миллиардов в состоянии, он может по миллиарду акций продавать в год и вкладывать это в ракеты, да, и он может себе позволить это. Других людей, которые могли бы себе позволить марсианскую, нету просто на Земле, ну просто нету таких миллиардеров, которые бы хотели полететь а на Марс, Б, им нравился наука, космос, В, у них было много денег, и они не знали, куда их девать. То есть, да, у наших миллиардеров там есть деньги, но, видимо, они знают, куда их девать, поэтому там, яхты там всякие, что-то еще, не знаю, кто-то что, что, что, что угодно покупает. Вот. Ну, видимо, э нет. Вот по, по поводу государственных программ, да, но у нас же они с 70-х годов или с 80-х годов, у них частная как бы... Э как бы тенденции к тому, чтобы частная космонавтика возникла, у них были, у них законы э, проводились такие, да? то есть у них э, акты есть какие-то такие за подзаконные, да? НАСА этому способствовало, но вот когда читаешь развитие частной космонавтики, думаешь, что да, ну, наверное, это государство помогло, но когда начинаешь читываться, понимаешь, что это Илон Маск сам что-то делал, начинал. Это да, но вы понимаете, что XPRIZE, как они их сначала делали, они взяли, сказали, ребята, вы полетите нам на Луну, и мы в конце вам дадим там 20 миллионов. Ну да, может быть, этот другой проект, я просто про него не знаю, но в целом я скажу вот про Экспресс, про который я знаю. Там была задача доставить на Луну луноход, и нужно было как бы, пожалуйста, если у вас есть команда ребят, вы можете сделать такой луноход, доставьте на Луну, сфоткайте там на Луне что-то, и было вам дадим 20 миллионов долларов. Как бы хорошая идея. Проблема в том, что нет таких ребят, у которых есть уже 20 миллионов долларов, и которые их способны доставить на Луну. Им нужно давать по чуть-чуть деньги, вот этот взяли 20 миллионов долларов, разделили и давали им по чуть-чуть. Их спонсировали из этого фонда. И в конце, когда вы достаете, вы почти все в ноль выйдете. То есть вам этот приз уже отдадут частично, и вы уже частично сами достаете, То есть, грубо говоря... Как бы поступать нужно так, давать частичное финансирование, развитие, смотреть на этапы и давать еще финансирование, смотреть на этапы. Только таким способом. Просто сказать, ребята, давайте посмотрите команду, сделайте, а потом мы вам дадим 20 миллионов долларов. Так не работает, потому что у этой команды не будет денег. Либо эти деньги они будут искать на краудфандинге или где-то еще, но понятно, что самый большой краудфандинг в мире, который состоялся, по-моему, он набрал что-то в духе. Полтора миллиона долларов или что-то в этом духе. Понятно, что для полета на Марс или даже на выход на орбиту таких денег недостаточно, особенно пилотируемых миссий, поэтому как бы, тут я говорю о том, что нужно постоянно инвестировать в это, постоянно спонсировать. Надеюсь, я ответил на наш вопрос. В целом, да, да. То есть нельзя просто дать, сказать, вот делайте, а мы потом вам дадим деньги. Вот, как-то так. Звонок для учителя. Да. Все, э, да. спасибо, Игорь, да. Спасибо. Ты очень подробно отвечал <плес> Спасибо. Так, Игорь, у тебя вопросов было немного, выбрать тебе будет несложно. А, лучший ну, вопрос? вопрос. Да, лучший вопрос, мы ему подарим книгу Стивена Строга «Царитм вселенной» от издательства манова она Осталось напомнить, какие вопросы были. Но вот тебе и... молодой человек задавал, да. девушка была первая, и, девушка. и был вот еще вот там задавали вопрос. Про растения на Марсе, наверное, хороший вопрос. Ты меня спрашиваешь? Ну, Ты нет, я, я думаю, что про, вот, про растения. И никто не спорит, надеюсь. да? Спасибо.